Писатель, он или поэт, он воспринимает очень сильно Он, блин, он не хочет это, да, вот он сейчас по полю идет И он не хочет, понимаете, но он приходит и его тянет, понимаете, он хочет страдать Ну так не... давайте поводы ему страдать Пойте там, не знаю, о чем-нибудь хорошем, вечном, красивом, детях, не знаю, что-нибудь вообще такое Как будто вы поете своему ребенку, не знаю Просто представьте это. Разве вы будете это, то, что вы поете мне, поете мне. Вот это само мнение. Ну, в общем, в общем поете мужчине вы петь ребенку. Так пей, пойте ребенку. Это и мужчине подойдет, потому что мужчина, он и ребенком был. Вот и все. Вот, вот и все очень просто и, по и понятно. На самом деле.